Вот и стоялся грандиозный бой и одновременно грандиозное ограбление нашего чемпиона Геннадия Головкина. На организацию этого боя, с учетом всех интриг, отказа Альвараса от боя, пояса в 2014 году, ушло более трех лет. И бой прошел в Лас-Вегасе на Тимобайл-арене. Впервые в своей карьере оба бойца заработали как огромные гонорары по 15 миллионов долларов, так и получили 60% дохода от платных трансляций. О величине гонорара за этот бой свидетельствуют заработки бойцов за предыдущие бои. Так, за бой с Амирханом и Смитом Сауль заработал по 3 миллиона. Соответственно, Головкин за бой с Домиником Уэйдом заработал 2 миллиона. И за бой с Кэлом Бруком 4 миллиона. Но не это важно, а важно странное решение – ничья. И отстранение в последующем одного из судей от судейства в крупных значимых боксерских матчах о чем заявил глава Атлетической комиссии штата Невада с мотивировкой о несоответствии его оценок действительности в произошедшем бою между Головкиным и Альваресом. И в этом смысле слова Геннадия абсолютно справедливы. Я победил. И такое решение убивает меня и этот спорт. Хотя это не мое дело. Я просто выхожу, чтобы драться. По ходу боя виден план бойцов, в исполнении которого они оба преуспели. Сауль, понимая, что зарубиться не получится, прочувствовав это в первых раундах, так как его лучшие атаки не привели к видимому результату, о чем он впоследствии говорит, что он не мог залезть в размен. Он начал двигаться, бить по корпусу, то есть делать все, чтобы бой дотянуть до решения, как будто следуя на 100% плану на бой от Мэйвезера старше о правильном бою, в котором нужно много двигаться, бить по корпусу, и здесь не будет нокаута, а будет решение. А если оно все-таки будет, то оно будет принято на территории Альвареса. То же самое предвидел Эбби Санчес, который говорил, если мы доведем бой до решения, результат очевиден, и винить придется только себя. раз понял, что агрессором он здесь не может быть, поэтому он проделал хорошую работу, научился отступать, контратаковать по корпусу, что очень ново для него. Вязал противника у канатов. Да, у него было много моментов, в которых он выглядел хорошо, но это бокс, и из сотни ударов некоторые долетают до цели. Тем более Геннадий это сторонник открытого стиля бокса, которого называют бигдрама-шоу. Головкин работал первым номером, был точен агрессивен. Контролировал центр ринга, резал углы, делал все то, что умеет идеально. Он полностью перерубил Сауля в размене у канатов, что у альвараса в последних боях получалось достаточно эффективно. В бою был минимум грязи, обниманий. Единственное, что запомнилось, это удары из-за спины тыльной стороной от Сауля. Смотря комментарии боксеров, Хулифилда, Амирхана, Мейвезера, все поражены подвижностью Сауля. Видимо, выводы обои Гена с Джейкобсом были сделаны правильные. Но при всем этом ничья. Но шоу должно продолжаться. Если можно заработать на обои за странным решением, то на последующем реванше с интригой можно поднять бабла еще больше. И это именно та ситуация, когда мексиканское лобби свой-чужой для гостя Гены сыграло решающую роль. В конце боя оба заявили о реванше. И в это время публика, понимая, кто победил, встречает слова Гены с одобрительным гулом. С другой стороны, Геннадий ничего не потерял. Ни одного из титулов не был потрясен, заставил Альварас отступать, заработал 15 миллионов. Да, жаль рекорд, в котором не было ни одного сомнения. И не осуществилась наша мечта о брутальном нокауте за болтовню Альвараса о мифах о силе удара Головкина, о шуточном чемпионстве, о мешках, с которыми он всегда дрался. Просто шоу-бизнес это чаще всего деньги, и не и совесть. А для нас, казахстанцев и русских, и всех, кто любит Гену, это бой за Гены. И здесь он однозначно победил.